Добрый день! Сегодня я вновь хочу вам рассказать последние новости из мира криптовалют. Утром Центробанк России заявил, что не будет считать криптовалюты расчетным или платежным средством. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Российской Федерации Ольга Скоробогатова. Мы не считаем криптовалюты расчетным или платежным средством и не будем считать, сообщила она. Между тем, в Министерстве финансов отметили, что Россия не смогут использовать криптовалюту при инвестициях в первичное размещение монет ICO. Кроме того, в ведомстве не отказались от идеи Создания национальной криптовалюты. Это феномен, который имеет неограниченное количество эмиссионных центров. Если мы отказываемся от конституционного принципа, при котором эмиссии производится центральным банком, можно даже ничего не делать. Крипторубль возникает сам собой, но при этом мы не сможем обеспечить абсолютную надежность транзакций, подчеркнул заместитель Министерства финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. Ольга Скорбогатова поддержала эту точку зрения, отметив, что Банк России рассматривает возможность введения национальной цифровой валюты в рамках как БИКС или Евразийского экономического союза. Также сегодня Министерство финансов предложило отнести майнинг криптовалюты к предпринимательской деятельности и ввести на нее соответствующий налог. Об этом заявил заместитель министра финансов в ходе обсуждения законопроектов о регулировании цифровых технологий. «Мы относим майнинг предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели, либо юридические лица», отметил чиновник. По словам Моисеева, поскольку законопроект не содержит в себе положение о а порядке налогообложения и майнинга, налоги с этой деятельности должны взиматься в соответствии с действующим законодательством. Также отмечается, что Государственная Дума Российской Федерации планирует завершить обсуждение статуса криптовалют в России до конца недели. Напомним, сегодня, 28 декабря, Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о криптовалюте, подготовленной Центробанком и Министерством финансов Российской Федерации. Криптовалютная биржа Эксмо сообщила, что в данный момент находится под ДОС-атакой. Представители биржи обещают, что в скором времени работа платформа будет возобновлена, а накануне стало известно о посещении в Киеве ведущего аналитика Эксмо Павла Лербера. Как выяснилось, он перестал выходить на связь 26 декабря. В настоящий момент его местонахождение по-прежнему неизвестно. Представители биржи в то же время заверили, что как не влияет на ее работу. Накануне ночного упадение цены биткоина в районе 13,5 тысяч долларов. Ряд СМИ сообщил, что власти Южной Кореи намерены запретить деятельность криптовалютных бирж. Источником ложной информации стало местное издание, которое ссылалось на близкого к центру принятия решений правительственного чиновника. Эта новость появилась на фоне инспекции в офисах бирж и общей негативной позиции южнокорейского правительства в отношении криптовалютной индустрии. Премьер-министр страны даже заверил, что цифровые валюты коррумпируют молодежь. Он также приказал сформировать рабочую группу для исследования криптовалют в качестве инструмента для создания финансовых пирамид и спекулятивных схем. Кроме того, Южная Корея стала одной из немногих стран, которые решились полностью запретить проведение ICO, что уже говорит в пользу решительности властей. Финансовым компаниям также распрещается взаимодействии и торговле криптовалютами. Однако глава комиссии по финансовым услугам заявил, что для запрета криптовалютных бирж и транзакции нужны серьезные правовые основания. Стоит отметить, что общим новостным фоном могли воспользоваться заинтересованные в дампе цены биткоина стороны, пустив здесь информацию для того, чтобы закупиться на низах. У меня на сегодня все. До скорой встречи.